Яна Бетти. 테차시킨! <놀람> Заставь меня просить. Зря тратишь время. Я ничего тебе не скажу. Я пришла не допрашивать тебя, а освободить. Подкуп? Лучше умереть, чем стать предателем. Не сомневаюсь. Но я друг. Спасибо, друг. Иди. Я не буду следить за тобой. Вы с друзьями в безопасности. Нет. Сектанты нас ждали. Среди мятежников есть шпион. солдат. Мятежников больше, чем сектантов. речь о месте неподалеку. Они стоят спина к спине, два брата по оружию. Я лежу у ног того, который смотрит на змею в тени. Давай так начало так ты с Лара, ты как настоящий змеиный страж. Я узнал кодовую фразу, чтобы попасть в тюрьму, где держат маму. Невинные глаза сомкнутся на рассвете, когда сгинет слабость. Поняла. Мы ее вызвали. Есть еще кое-что: Хакана схватили. Для восстания нам нужны все войны. И он папа моей подруги Каяры. Все его убьют, Mata ramutile bala. Лишь достойные сведущие могут попасть в священные земли. Невинные глаза замкнутся на рассвете, когда сгинет слабость. Проходи. Вы собираетесь изображать восставший народ? Пока не победим. И ты не будешь нам угрожать. Ты говоришь это мне в лицо? Я... Амару, вспомни, кто ты такой. Я один из вас. Да. Ты поэтому меня арестовал? Если б мой брат был жив, мир его праху. Да, он назвал бы весь наш спорт тратой времени. Идем домой. А я дома. Это мой дом! Унурату, только представь, как расцветет Пайтити, если солнце взойдет над миром, где нет внешних опасностей. Разве ты не опасен? Преобразить мир! Мы все творим судьбу. Мы — сила, все вместе. Все, что я делал, было ради Пайтити. Все, он был раздроблен, я объединил его. Только я понимаю, что нам угрожает. Ты то есть, то тебя нет. Как будто жить здесь не обязательно. Да. Я жил во внешнем мире и знаю теперь, чего нам ожидать. И с каждым днем это все ближе. Пойдите, не переживет этого вторжения. Все, что для нас важно, они отберут или разрушат. Ну так нужно бороться вместе, как того хочет наш народ. Воскресив солнце? М? Пойми, это спасет Пойдите, всего лишь на мгновение. Но потом, это не защитит нас от обнаружения, от вторжения. Нам просто придет конец. Нет! Нет, нам... Нужно быть храбрыми, решительными. Помоги мне. Мне нужен твой ум, твоя стойкость в моем мире. Мире под пятой ордена Кукулькан. Или, точнее, Тринити? Если тебе нужна власть, забирай. Только помоги мне защитить. Пойдите сейчас, и тогда... Да пожалуйста, Прафим, как тебе будет угодно. Я отдам тебе трон. Я сделаю это. Нет. Я найду ларец и воскрешу солнце. Оно будет тебе судьей. Почему ты такого мнения обо мне? Взять ее назад в камеру. Ты можешь меня отослать, но я не предам наш народ. Нет, ты просто подведешь их. Ларец пропал! Миссионер Андрес Лопес. Украл его четыреста лет назад. Что? Ты положила жизнь на поиски не в том месте. Уходи. не удлиняются, а гора черная как ночь скорбит, когда бледнокожие чужаки обрывают короткую, но невероятно плодотворную жизнь Куюа Капака. Того, кто мечтал о величии и ради этого взвалил этот город себе на плечи и понес его наверх. Того, кто просил Уинти только согреть его во время работы — на реках, на полях, на каменоломнях. Куюа Капак заключил договор с чужаками. Он отдал свою жизнь, чтобы мы могли жить, свободные но по законам этих людей из далеких земель. Из Кана на пароходе едет еще одна группа детей. Из всех десяти особое внимание обратите на того, которого зовут Амару. На него я возлагаю особые надежды. Однако, иногда он бывает угрюмым и жалуется на то, что скучает по брату. Советую создать для него особое расписание, такое, при котором у него не будет времени скучать по дому. Иона, я знаю где она, я пойду за ней. Хорошо, мы идем. Ты чувствовала дрожь? Да, тогда в Сеноте. Это все предвестники. Скоро начнется землетрясение. Нужно спешить. Да, мы спасем Анурату и вместе отыщем ларец. Извини. Сюда нельзя. Что, Повезло. У меня нет мест кучи. <плёк> <плёк> <плёк> <плёк> Это кицаль-каатель, крылатый змей Ацтеки поклонялись ему как силе природы Считали его повелителем ветра и дождя когда он приходил в ярость, ветра и дожди становились предельно сильными и очищали землю и небеса. В связи с этим он также считался богом правосудия и милосердия. По одной из легенд он напился и переспал с собственной сестрой, а чтобы искупить свой позор, поджег себя. Затем его прах поднялся в небо, и Кецалькаатль стал также богом света. Я перебралась через реку. Я уже рядом с тюрьмой. Тут везде охранники. Мы движемся к реке. Свяжусь, как будем на месте. Хорошо. пойти я знаю я должна примкнуть комару все труды после смерти сайри все тщетно этому не бывать вставай пошли время вышло кто-то должен найти ларец если не воскресить солнце и не преобразить мир всем нам конец но я нашла еще одну подсказку может быть твои татуировки затмение и цапля точно такие же символы были выгравированы на алтаре что что они означают это знак моей судьбы алый огонь чакчей а вот мое прошлое это символ Синчичику, последнего императора Пайтити. Гробница в верхнем квартале. Отведи меня к ней. Они там все обшарили. Если бы там что-то было, они бы давно это нашли. Но у Амару нет этой зацепки. Он не знает, что искать. полным-полно охраны. Придумаем, как обойти. Это опасно? Конечно. Не будем терять время. Как там Эдсли? В порядке. Он помог мне найти вас. Сейчас он должен быть Сучу. правящую династию лишили власти правитель стал номинальной фигурой на самом деле город контролируем мы мы позволили правителю остаться по двум причинам во первых это дает нам возможность сосредоточиться на поисках серебряного ларца а во вторых это успокаивает местных которые противятся любым переменам Иона, я Сунурату. Хорошо. Эцли хочет что-то сказать. Мама, мы высылаем подкрепление. Не помочь кучу или захватить территорию, когда враг отвлечется? Пока меня нет, ты за главного, Эцли. Доверься своим учитью. Личка лопутих, хачпила в Чиле Чигуо, Шена Уилер, Тусей Ты лапа. Это последний, что ли, пока что? Нам нужно скорее верхний квартал. Веди. Вроде бы все хорошо. Возьми ключ. Пошли, я кое-что покажу. Скоро затмение. Когда солнце скроется, нужно открыть ларец. Он таит в себе великое искушение. Он будет манить меня, завлекать фантазией, предлагать легкое решение всех проблем. Но все же это будут только мои сокровеннейшие желания. Я всю жизнь училась противостоять искушению. Амару еще даже не видел ларца, но его разум уже впленул этой силы. Пойтити это прежде всего люди, и только вместе мы сможем его спасти. То есть перемены, к которым стремится Амару для Пайтити, будут равносильны уничтожению? Да. Извне исходит много угроз. Но риск — часть жизни. Мы идем на него, чтобы остаться верны сами себе. Откуда ты знаешь, что сможешь устоять перед искушением? Я не знаю. Но если я не справлюсь, Алый Огонь направит меня и не даст нарушить обед. Нам пора. Что такое Алый Огонь? Это моя судьба. Он связан с жертвоприношением Кукулькана. Когда от алого огня пойдет дым, ищи зеркало. Это великая регулирующая сила. Все честное. А кто-нибудь из этих существ забирался сюда? Существ? Они опасны. У Тринити были с ними стычки в пещерах вокруг Пайтити. И у алтаря, где не оказалось ларца, они пришли за мной. Ты про Яшиль? Яшиль? Они высокие, быстрые, голодные. Даже... Отчаянные. Я бы не называла их существами. Они нечто большее. Тут должен подойти мой ключ. Что случилось Яши? ошибся. Есть много преданий. Это было давно. Но они неустанно защищают пойти. Защищают? Не знаю, этого ли они хотят на самом деле, но выходит так. Они не нападают на город? Нет. Мы всегда жили в согласии. Похоже, Амару планируют публичное жертвоприношение. Мятежника? Надо его остановить. Нет. Мы не готовы и не можем рисковать ларцом. Воин, которого хотят казнить, предпочел бы смерть. Держись рядом и делай, как я. Они могут на нас наброситься. Сюда. Чункинеш, Мучкилич, Ортунеш. Которые ставят под угрозу нашей жизни, нашу тайну. тайну. Их предводителя, тайну. предательницу Анурату. Вашу падшую царицу я взял в плен. Но еще не поздно ее спасти. Сегодня мы делаем в к Кукулькану. Моля его Пошли, посмотрим, Сейчас, что он делает. Когда близится затмение своей жертвой, этот мятежник искупит плые грехи. Да узрят его, товарищи, свет! Не примкнут к нам! Амару сказал, что не хочет насилия. Для него оно просто инструмент. Принесенные в жертву, один из нас. Все эти люди ему верят. Они боятся и не страстны. Уже недалеко. Гробница за этой дверью. Пошли. Винные глаза сомкнутся на рассвете, когда сгинет Заходи. слабость. Гробница наверху. На той стаду. я посторожу ворота. Я скоро буду. Иона, мы приближаемся к гробнице императора. Мы возле реки. Дай сигналы, мы вас вытащим. Скажи, как да. будешь готова. Хорошо, поищем вход. Здесь можно пробраться. императора, Я почти нашла, что нам нужно. Мы будем ждать. Кто-то поддерживает здесь огонь. Значит, его почитают. определенно влияние инков гробница последнего императора Секта могла возникнуть после его смерти. Так цапля из затмения что я упустила стоп это лопы составил сердце змея лежит в чаше. Это командир Рурк. Есть зацепка по ларцу. Выслать отряд за крафт. Скушать. Держись. Мы все вершим свою судьбу. il cuoco il cuoco тебя Эй, почти все готово. уже иду где он раду на нас напали она погибла в бою о нет Где мама? Твоя мать… она… храбро сражалась. Но это амулет предводителя. И теперь он твой. Она была воином. Близится затмение. Если не возвратить солнце... Я найду, Ларец. Я ни за что не отдам его секте Кукулькана. Начинайте приготовление к похоронам. Он ну будет жить в каждом из нас. Учу? Помоги им с лодкой. Надо готовиться к бою. Восстание должно победить. Мы вернемся с Ларцом. береги себя, вернешься мы будем готовы. Что дальше? Вернемся в кулак Яку. Подготовимся, а дальше решим.